Крупная партия модернизированных боевых машин пехоты БМП 1 Басурманин поступит на вооружение мотострелковых подразделений одной из общевойсковых армий Восточного военного округа. Об этом сообщает пресс служба Минобороны. Модернизированные БМП 1 Басурманин поступит на вооружение мотострелковой части, дислоцированной в Еврейской автономной области в первой половине февраля. Количество машин не сообщается, но отмечается, что партия будет крупной. В подразделениях новые боевые машины пехоты заменят уже устаревшие БМП-1, стоящие на вооружении мотострелков в настоящее время. Как подчеркнули в пресс-службе, версия БМП-1 считается одним из лучших вариантов модернизации БМП-1. Впервые БМП-1 показали в 2018 году. В том же году Урал-Вагонзавод сообщил о разработке программы масштабной модернизации имеющегося парка БМП-1 до уровня БМП-1. По данным из открытых источников, в частях и соединениях российской армии имеется несколько сотен БМП-1, еще несколько тысяч находятся на хранении. На Западе БМП-1 назвали бюджетной заменой боевой машины пехоты БМП-3. Устаревшую 73-м пушку «Гром», уже не соответствующую современным требованиям борьбы с боевой техникой НАТО, заменяет новое вооружение. В ходе модернизации БМП-1 до версии БМП-1 «Басурманин», машина получает унифицированное боевое отделение от БТР-82А с 30-м автоматической пушкой 2А72, 7,62 м пулеметом ПМКИ. На БМП устанавливается система управления огнем с комбинированным всесуточным зенитным прицелом ТК-4Г01, двухплоскостным стабилизатором вооружения и противотанковым управляемым вооружением тк 9 к 115 мтис Кроме этого, на новую БМП устанавливаются двигатели ut 21 и торсионные валы повышенной энергоемкости. Всем спасибо за просмотр!